Тяжелый, мокрый, сегодня минус два, идет сложно, тяжело, даже одному танки волкуши вторые отцепил, точно так же, снега больше, чем по колено, но он тяжелый, из-за этого плохо идет. А если снег замерзнет, нас будет нормальный, и посудор будет, будет идти, ему легче будет а сегодня такая погода что ну, по накатке нормально идет по а буранке легко двоих троих тянет вот как бы так когда сидишь спереди рулить немножко тяжело когда нагрузишь здесь приходится мало ну, ногами помогать рулить. такие вот маневры а снизу стоят накладки они по буранке особо не спасая тем что впиваются в снег но не так едешь как в коридоре Стаскивают вправо влево едешь тебе раз два три в общем немножко некомфортно вот вот так вот когда сидишь можно ну как бы получше ногами управлять когда вниз опускаешь ноги немножко неудобно вот так вот более-менее но есть минус надо ставить на днище саней коньки нержавейки ставить тогда будет более менее лучше управляемость ну так в принципе нормально сидишь не ну, устаешь когда были у меня съемки вот за эту держался за этот модуль очень сильно мышцы напрягаются и потеешь всю дорогу, жарко тебе становится вот и приходится всеми усилиями его в сугробах поворачивать, накренять а когда так сидишь, вообще не устаешь силу не тратишь и для рыбалки как бы после рыбалки приезжаешь и не такой уж усталый вот. силы еще остаются на кого-нибудь на что-нибудь так, что еще пока я катался вот здесь вот Сверху болтик раскрутился, да. он был затянут, здесь стоят две шайбы, вот здесь вот снизу, вот этот центральный болт, он короче раскрутился, ну не сильно, но я его подтянул, вот. здесь вот опять же поставил резинку с двух сторон раскручивается но не полностью раскручивается здесь поставил резинку чтобы гайка не откручивалась вот и ту сторону также на той стороне был контрагай он реально раскрутился даже контрагай раскручивается от такой вибрации вибрация видать сильная вот, ну, вот как бы вот такие нюансы есть небольшие модуля у рамы крепления но в целом нормально ездить можно по много километров километров 20-30 на нем легкую можно за целый день проехать О, прошлая рыбалка у нас была нормально проходилось туда-сюда людей возить а, садил сзади двоих человек идет, но тяжко скорости не хватает а, но тянет по буранке а, по сугробам не потянет двоих может и потянет, а вот в троих уже все ну вот как бы вот так вот Пока что будем эксплуатировать Будем что-то придумывать Но ну, это, наверное, уже на следующий год На следующую зиму Пока в этой, этой зимой я откатаю так, как есть Пока ничего придумывать не буду Ну ладно, ребята, всем пока Всем счастливо, подписывайтесь на канал Пока